Почему у меня лампочка не горит? Может, перегорела? Пошумать? мать. А! а? В общем так, товарищи офицер, прошу принять к сведению и обеспечить, так сказать, на практике. Ну что, у меня все. Да. Разрешите, товарищ майор, Извините, задержали. Да ничего, ничего, проходите. А -а -а. Хай, ха Опер штумборфюр РСС! это Эдсовая, садитесь! Хеб куда жоп! Да сысный шлибмай, кланы Пупа! Я я, да, ты Отставить! Прекратить смех! Товарищ капитан стал жертвой! Да, фашизм! Отставить! Прекратить смех! Все свободны! Товарищ капитан, вас я попросил бы задержаться. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Не думай. О секундах. Свысока. Шматко. Все. Ушел. Все. Мин, мужики, я готов еще два года отрубить, только увидеть, что там у зубов в бункере творится. Не волнуйся.